Шевчук, где твоя родина? Я прокомментировал его высказывание, что на Западе очень хорошо. Если бы вот там он разговаривал с товарищем, вот таким обычным проподягием, что вот если бы ты там приехал на запад, в Финляндию, ты бы увидел и ты бы понял, как там хорошо. На что я прокомментировал и сказал, что, ребят, не очень там хорошо. Не очень там хорошо. И вот э, мы несколько сюжетов на эту тему сделали. Угу. Такие сравнения сравнение жизни там и там. Естественно, нужно сказать о том, что каждому свое. Угу. Кому-то там комфортно, кому-то здесь. Но комментируя это видео, многие на меня обиделись. Критика пошла. Критика пошла. Угу. И мы сделали в ответ ну, разъяснения, чтобы ребят, ну я практически во всех странах был могу, ну я как туриста, да, mm -hmm. хотя, например, вот эта граница Литвы из Литвы, Литвы, где я там шесть лет работал, ну трудился, ну mm -hmm. она близко к Западу, хотя миро понимания у нее э, советская mm -hmm. оставалось mm -hmm. в то время. А сегодня мы наблюдаем, что ультраглобалисты наезжают. Вот это безобразие, которое привело уже к таким последствиям, как специальная операция военная. Угу. Уже часть нашего народа опять столкнули. И сегодня очень многие уехали угу. почему-то. А я говорю, что я где родился, там пригодился. Не собираюсь никуда уезжать, потому что здесь мой родина, здесь мои предки. И здесь мне комфортно. И я не скажу, что у нас хуже, чем где-либо. Вы посмотрите в Москву красавицу, которую mm -hmm. сделали... Лучше, чем любой город европейский, уж по uh -huh. внешним атрибутикам. Uh -huh. Вот Саша Бекер, я с ним делал из Германии, который к нам приехал, он говорит, а здесь можно больше заработать денег в России, чем на Западе, потому что там налоги высокие, там расходы выше на социалку, там расходы выше на отопление, на все. И остается в кармане минимум. А здесь у него больше остается в три раза. Uh -huh. Вот. Тебе вопрос. Mm -hmm. Все-таки, вот ты уже бывалый mm -hmm. европейский житель. Скажи, пожалуйста, первое. С точки зрения бытовой, у тебя родители живут в Беларуси, да. и ты живешь там. Да. Вот сравни, пожалуйста, с точки зрения бытовой, а комфортнее там или здесь? Комфортнее дома. Дома где? Дома, дома с, родителями. с родителями. Да, дом там, где родился, там и пригодился. Правильно. Однозначно комфортнее дома. И это ощущаешь, когда возвращаешься на таком психологическом уровне, на духовном уровне. Комфорт в теле, комфорт в душе. И когда мы оказываемся ну, как бы то ли дома, то ли в гостях, мы обретаем, мне кажется, вот даже дети на каком-то психологическом уровне, сюда приезжая, они раскрываются, они становятся такими живыми, настоящими. Им хочется бегать, творить. К сожалению, вся эта э, европейская и западная культура поведения и э, манера вот, отношения к детям, в частности, в Германии, призывает к тому, что больше находиться дома, больше заниматься онлайн, больше самоизоляции. Таких моментов, о которых мы вспоминаем из нашего детства, когда мы больше находились на улице, на свежем воздухе, их там нет. нет. Дети, они гниют, в прямом смысле слова, в стенах квартир, в основном в стенах съемных квартир, потому что позволить себе купить жилье в таких развитых странах, как Швейцария, Германия, может себе позволить не каждый. Если это жилье приобретается, оно приобретается в кредит за очень большие деньги. Средняя стоимость жилья mm -hmm. сейчас в Германии самый скромный, по самым скромным подсчетам, дом, одноэтажный, с вынесенным гаражом на улице. То есть это даже не подземный гараж. То есть все очень-очень скромно. Где-то 600-800 тысяч евро. А цены в Швейцарии начинаются от 1 миллиона франков и выше. А площадью какой? Площадь, средняя площадь где-то 110-120 квадратных метров. То есть это обычный даже где-то по стандартным меркам деревенский да, дом, который ну, не обладает каким-то сверхкомфортным, то есть не обладает функциями умного дома. И он э, ну, не соответствует э, запрашиваемой цене. Абсолютно. Ну, у меня дом 160 квадратных. Uh -huh. Это один ну, дом, uh -huh. где у нас э, как бы такой дом деревенский. 160 uh -huh. квадратных метров. ну Стоит он ну, uh -huh. 5 миллионов максимум. А в стройке еще дешевле. Uh -huh. то чтобы построить. Вот сравнение. 1 миллион. И, uh -huh. а, ну, грубо говоря, там где-то 100 тысяч евро максимум. Да, 100 тысяч евро. Ну, и скажем так, что... В 10 раз э... разница э... стоимости жилья, уважаемые друзья. Землю нельзя купить, я не знаю как в России ситуация. Можно, почему? Ее можно взять только в аренду. То есть земля и принадлежит государству. Можно купить Хотя землю. она общенародная, mm -hmm. считается. Mm -hmm. Есть муниципальная земля, но купить можно. Mm -hmm. Есть оценочная стоимость вот, по БТ, по БТ, по БТ, по БТ mm -hmm. бюро технической индивидуализации. Mm -hmm. Она высокая цена, ну, с нашей точки зрения. Mm -hmm. Но, тем не менее, можно купить. Тем более, сейчас есть программа, гектар земли выдают. Осваивай, пожалуйста. но еще усвоить. Да, заселять, освоить, да, да. да, да, да, да. да, да, Так что этот вопрос разобрали в период пандемии. Как себя люди чувствовали? Создана была искусственная паника. Ты как врач, скажи, пожалуйста, ношение масок целесообразно? Ли? Нет, ношение масок не целесообразно.